Давайте продолжим решение нашего уравнения векторного. Напомню, выпишем его сейчас. А, вот оно здесь у нас на глазах. Вот оно. И оси Х и У, я напоминаю, у нас направлены оси Х вверх, оси y тоже вверх. Соответственно, по шатуну и перпендикулярно к шатуну. И теперь делаем, что вот это уравнение мы проецируем, значит, что на ось ОХ и на ось ОY. Что будет? А, да, вектор AC у нас при этом будет... Он у нас неизвестное направление. То есть мы должны ввести здесь, соответственно, какой-нибудь угол φ для него... Ну, давайте попытаемся сделать так. Косинус фи, синус фи. Но тогда это у нас будет лишнее мозгодерство. Давайте посмотрим. Ну, давайте. То есть, мы абсолютно не знаем ничего про него. Мы его направляем абсолютно произвольно. Естественно, в первую четверть, чтобы АЦХ и АЦИг были со знаком плюс. Итак, вектор АС проецируем, это будет x Далее вектор а тангенциальная а проецируем на ось X. Воспользуемся тем, что мы делали здесь уже вот это, вот эта проекция а тангенциальная и а поэтому давайте, а давайте я просто вот их выпишу, вырежу, точнее скопирую. Так что мы уже эти вектора сюда и вот сюда вставлю. Замечательно. Так, что там у нас еще было? А, теперь вот эти два вектора. Этот и этот. Ах, да. Направление у нас. Куда он направлен? Ну, с направлением мы знаем по этой прямой. А вверх или вниз? Ну, давайте я его направлю вверх. То есть я... Ух ты, у меня еще нет. Вот. Давайте я направлю этот вектор тоже куда-нибудь вот сюда. То есть, это будет вектор какой касательной точки С. Значит, его проекция на ось Х будет равна в любом случае что? Нулю. А нормальный вектор, он весь лежит там. То есть он равен А нормально С. Далее Ац У равняется. Чему он у нас равняется? У нас это тоже было вычислено. Где у нас? Вот проекция на ось Y. Давайте мы ее опять возьмем, скопируем. И вставим вот сюда. И продолжим. Что у нас там еще было? Значит, вот эта проекция тангенциальную составляющую Она равняется, как мы взяли, выбрали произвольно, со знаком плюс. Плюс ноль. Проекция этого вектора на ось Y равна нулю. Теперь у нас имеется два уравнения. Вот это у нас неизвестное, вот это неизвестное. Все остальные величины у нас известны. Таким образом мы решаем эти уравнения элементарно, подставляя эти значения. Эти значения у нас уже тоже все здесь фигурировали. В частности, нормальное ускорение это что? 22,5. тангенциальное 20. 22,5 умножить на косинус 30 градусов. Минус, что у нас? 20 умножить на косинус 60 градусов. Плюс нормальное ускорение точки С. Мы его вычислили здесь независимым образом. 1670 тысяч. И вычисляем это все. Это у нас будет корень из 3 на 2. Это у нас будет 1 вторая. То есть будет у нас 11,25 умножить на корень из 3. Минус 10 плюс 1,60. 7 и это все равняется ну, давайте 3 корень второй степени умножить на 1125 равняется значит минус 10 равняется и плюс 157 равняется 11 156. 11,156. Это величина проекции ACX. Со знаком плюс, значит мы угадали. Модуль точнее этого. ACY к чему равняется? 22,5 умножить на 1 вторую. Плюс 20 умножить на корень из 3 на 2. Плюс... 6,82. 6,82 это равняется. 11,25 плюс 10 корень из 3 плюс 6,82 это равняется. Итого 3 корень из 2 равняется. Умножить на 10 равняется. Плюс 11,25, плюс шесть, равняется тридцать пять, триста девяносто. Тридцать пять, сантиметр на секунду в квадрате. Ну и полное ускорение точки С. Находимость по проекциям. Соответственно, теорема Пифагора АЦY квадрат. Равняется корень из одиннадцать, сто в квадрате плюс тридцать пять, в квадрате. Это равняется. Выполняем эти операции сто двадцать плюс 35 390 35 ах ты 391 В квадрате 12 52 523 12 52 523 так Двенадцать пятьдесят 52, плюс сто двадцать четыре, четыреста Равняется 13,76, 13,76, шесть, тринадцать там что девятьсот девять, девятьсот семьдесят Корень из этой величины. Корень из этой величины нам даст нам даст ответ на наш вопрос 37 и 108 37 и 108 сантиметров в секунду в квадрате итак мы определили сейчас и величину ускорения да, и вот я сейчас смотрю, что-то у нас не то. Где мы ошиблись, я даже не знаю. В общем-то, я хотел сказать, что мы закончили вычисление, поскольку ответили на все вопросы задачи. По крайней мере, одним способом. Но сейчас я смотрю, что у нас, давайте сразу покажу, вот это число не совпадает. Но не совпадает, соответственно, и АЦ. Вот здесь у нас стоит 21,8. Вот, пожалуйста, АЦ. АЦ Y. Вот задача 21,8. 11,2. Но 11,2 у нас с точностью, у нас точность может чуть побольше, совпадает, а вот это явно не совпадает. Поэтому... Ну и прежде чем смотреть э, подсказки, давайте просто уже сравним, где мы могли ошибиться. x и y мы направили таким образом. Так, значит, что у нас было теперь? Ага, все правильно. Я механически это сделал. Я не мог переписывать все механически, потому что вектора направлены были одним образом здесь. Вверх и вниз. А здесь я направил их Другим способом. Тоже вверх АС. Но второе ускорение направил не вниз, как там, а вверх. И поэтому здесь у меня... Да, да, да, да, да. Конечно же, здесь у меня должно было быть иначе. А какая часть должна была быть иначе? Ага. Вот, скорее всего, должна была быть иначе. А cy равняется... Подождите, а это что у меня было? Со знаком... Так у меня и здесь должно быть тогда неправильно. Ты смотри, сколько не... неправильностей ты у себя нашел. Минус, плюс... А нет, здесь все Правильно. Я сейчас проверяю вот эти значения, все ли правильно получились? Да, вроде все правильно. Ну давайте проверим тогда уже все значения АБ шесть а, и восемь. А Б шесть и восемь и один и полно АБ чему равно было 16 7, а это было 22. Давайте я покажу, что я сейчас отслежу. Я решил проверить все значения. Давайте посмотрим АБ. Давайте все сначала смотреть. Итак. Угловая скорость 0,29, но у нас 0 ,289, 15. ВБ у нас 8,7, 10,5 скорости. Где у нас скорости? Угловая 0,29 совпадает. ВБ у нас сколько? 8,67. А здесь было сколько? 8,7. И ВЦ 10,5. ВЦ у нас 10,420, ну совпадает, можно сказать, при округлениях. Далее, что у нас там идет задача? задаче? ВБ, ВБ 87, определение ускорений. Вот пошли значения. Ускорение точки А, вращательное, центр 20-22,5, это у нас и такое же. Ускорение точки Б во вращении центростремительное, то есть нормальное. Где у нас ускорение точки Б? Оно там тоже 5,011, он тут. А здесь сколько? 5,0, все правильно. Далее, АБ 16,7. У нас АБ а, где оно? Вот 16,746. Далее, АБ вращает минус 22. У нас минус 24, но с плюсом 22. Ну вот уже какие-то расхождения не очень. Но пока терпимые. 24, 22, допустим. Минусы здесь связаны с тем, что мы произвольно направляли в разные стороны, направили, значит. АС, давайте здесь посмотрим. АС 6,8, 1,7. Где у нас АС? 6,8, 1,67, 1,7. Тоже нормально. Извиняюсь. Так, это что? А вот здесь у нас что происходит? АСх равняется ускорению точки способом проекции рисунок 78А. И у нас рисунок 78 А, Ну, в общем-то, у нас все то же самое происходит. Что, что, что? AC вращательная. Ац. AC, AC. Ну, ребята, я, честно говоря, не очень понимаю, почему здесь так направлены были вектора. Давайте разберемся, как оно y направлено. АЦ равно А С от центростремительное плюс А центростремительной точки А на косинус 30. Минус А центростремительно на косинус 60. А у нас что А центростремительная точки А? То есть она на косинус 30 минус А на косинус 60. Ну, все правильно. Плюс А центростремительной точки А. Плюс А нормальная до точки С. Все верно здесь. А здесь у нас что? Плюс, плюс, минус. Эти вращения. Плюс, плюс и... Ага, здесь почему-то не минус. Плюс, плюс и минус. А, ну это же мы направили произвольно. Ну, ладно, допустим. А ц у равняется... Ага, подождите, а что значит произвольно? Я не мог направить произвольно. Я тысячу раз извиняюсь, ребята. Я не мог направить. Вот я нашел ошибку. Теперь я расскажу и вам, но об этом в следующем фрагменте. Пока мы разбирались, время немного ушло.